знаю я, кто ты и откуда. Иван из другого мира. Тебя же там спрятали. Теперь ты вернулся. Но милости просим. Извините. Там у вас что-то горит? Я зашел, оно горит. Мое! а ну вот. Все горит! Дисней представляет. Значит так, идем к Белым горам, там меч-кладенец хоронен. Поможешь нам добыть его, отправлю тебя обратно. Стой, чудище! И тобой сам Каще! Ну богатырь, давай, иди свою силушку покажи. Нам сейчас главное не наломать дров. Жить надоело. Вас спасал. Я бессмертный. Измельчали богатыри. Год неурожайный был, что ли? Ты не хочешь остаться здесь? Ты же богатырь, это а ты твой мир тоже. Если есть хотя бы малюсенький шанс любимым людям помочь, я сделаю. Берись! Богатырен. Я тут плюгалый? Ну каким уродился. <свист> Чего жуть это? А -а -а! Ты не моего сломал? Не сильно. Сейчас починю. в сказку попал.